Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Сбербанк и Казанский федеральный готовят магистры в области экономики и менеджмента. Ректор КФУ на встрече с казанскими блогерами. Делегация Корейского университета «Ханян» посетила Казанский университет. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась защита проектов образовательных программ по направлению магистратуры. В области экономики и менеджмента. С подробностями мероприятия вас познакомит Адель Шемилова.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 Интересную информацию о Казанском федеральном университете можно встретить не только в интернет-изданиях, но и на страничках известных казанских блогеров. В связи с этим в голубом зале КФУ состоялась встреча Ильшата Гафурова с представителями поколения соцсетей. Подробности беседы расскажет Адель Шамилова. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился со студентами и выпускниками университета, которые сумели заявить о себе в блогосфере и добились успеха на различных интернет-площадках. В голубом зале, традиционном месте для деловых переговоров, собрались авторы популярных блогов в стиле лайфстайл, тревел, фэшн, бьюти. Самого горячего контента, собирающего десятки тысяч просмотров, лайков и подписчиков. Побеседовать без формата, ректор пригласил их, чтобы познакомиться с секретами поколения соцсетей и научить университет говорить на их языке. Вообще очень приятной новостью стало, что ректор заинтересовался блогерами и решил нас собрать, чтобы сегодня в первую очередь познакомиться, узнать и выпускников, и тех, кто сейчас уже учится на данный момент в КФУ. Познакомиться, рассказать о себе, рассказать о своей аудитории и, наверное, предложить какие-то варианты по привлечению новых абитуриентов и вообще как заинтересовать молодежь, подрастающее поколение, кто сейчас заканчивает школу, как в Татарстане, так и в других регионах, как можно привлечь их в Казань и Казань. Наш университет. Ректор выразил надежду, что беседа будет полезной и блогерам. Так сегодняшние и вчерашние студенты смогут вживую познакомиться с миссией КФУ, концепцией его развития и основными приоритетами в позиционировании. Именно поэтому университету важны социальные сети. Площадки, объединяющие людей из самых разных уголков страны и мира, где легче встретить отклик и рассказать друзьям о чем-то интересном в один клик. Вы почитайте вот все, что пишет в благосфере, сфере, либо в разных электронных средствах массовой информации. Даже если статьи сами более-менее нейтральные либо позитивные, то в комментариях, которые также редактор мониторит или там определяет, что пропустить, что не пропустить, он тоже делает это целенаправленно. И, и все это в той или иной степени, конечно же, влияет на сознание людей, которые здесь живут. Стоит принять к сведению, что КФУ уже легко встретить во многих соцсетях. А специально для абитуриентов университет даже создал собственную сеть «Буду студентом». Подогреть интерес потенциальных студентов помогают онлайн-трансляции, видеоэкскурсии, виртуальные дни открытых дверей и, конечно же, конкурсы в популярных форматах. Так, рассказав на своей страничке в Инстаграме, почему хочется поступить именно в КФУ и поставив хэштег «Почему КФУ» можно выиграть ценные призы. А дальше Милова, Влетьяров, Универньюз. Универ -Ньюз. 13 апреля делегация Корейского университета Ханянг посетила Казанский федеральный университет. На повестке дня стояло обсуждение направлений для сотрудничества и ознакомления с инфраструктурой КФУ. Подробности смотри в следующем сюжете.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 лекции, мастер-классы различных институтов КФУ. Познакомиться изнутри с работой Казанского федерального университета и примерить на себя роль студента смогли старшеклассники различных учебных заведений России. Это стало возможным благодаря проекту «Испытательный срок». В течение всего дня школьники посещали мастер-классы, лекции семинары, которые проводили преподаватели Казанского университета. «Испытательный срок» проводится в рамках четырех структурных подразделений КФУ. Одним из них стал Институт фундаментальной медицины и биологии. Он образовался всего 5-6 лет назад и довольно-таки молодой, но при этом в институте реализуются очень масштабные крупные проекты, есть Потрясающие возможности для занятий наукой. Здесь школьники побывали в различных лабораториях, где узнали много всего интересного. А школьники, которые выбрали знакомство с юридическим факультетом КФУ, смогли побывать в аудиториях, а также услышать много полезной информации об уликах, отпечатках пальцев и даже составить фоторобот. Я рассматриваю КФУ как приоритетный вуз для поступления именно юридический факультет, потому что я очень люблю право российское, я участвую в Олимпиадах, мне очень нравится история общества знаний, поэтому я приехала на этот проект. Свои двери для школьников открыл также Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт математики и механики. Будущие абитуриенты познакомились с настоящей студенческой жизнью. Анна Глазнова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте управления экономики и финансов КФУ состоялась ежегодная церемония награждения победителей конкурса ТОП-100. О том, за какие достижения награждают студентов, смотри в следующем сюжете. В Институте управления экономики и финансов КФУ собрали 100 студентов-лидеров для торжественного вручения памятных дипломов, благодарственных писем для родителей, а также призов от спонсоров мероприятия. Каждому студенту, как будущему профессионалу, важно, чтобы его старания оценивали по заслугам. Ведь именно признание его заслуг стимулирует на еще большие старания в учебе и в последующем развитие по карьерной лестнице. Чтобы войти в первую сотню, ребятам потребовалось обладать высоким академическим рейтингом, а также быть активными в творческой, культурной и спортивной деятельности. Конкурс проводился в нескольких номинациях, таких как «Лучшее академическое достижение», «Лучший студент направления», «Иностранный студент-отличник», «Победитель олимпиад» и «Будущие профессионалы». На церемонии присутствовали заведующие кафедрами и преподаватели, а также приглашенные гости, представители работодателей, такие как Министерство экономики и Федеральная налоговая служба по Татарстану, Исполнительный комитет Казани и другие. Дарьяна Храбрецова, Рустем Садриев, Универньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовала девятая международная конференция «Тюркский мир и исламская цивилизация». Какие темы обсуждались на конференции, вы узнаете в следующем сюжете.